Всем привет, дорогие друзья из солнечной Алании. У нас стоит потрясающая жаркая погода все на море на пляже но даже в это время конечно же в любое время нужно заботиться о своем здоровье а самое главное о здоровье своих зубов поэтому сегодня мы с вами отправимся в клинику summer dental которая находится совсем недалеко от бывшего магазина кипа сейчас это магазин 5 m игр ну и конечно же в описании к этому видео смотрите контакты этой клиники, местоположение на карте и номер телефона по которому можно либо позвонить либо написать Писать на WhatsApp русскоговорящей девушке, которая работает в этой клинике. Зовут ее Мария, познакомлю с ней вас чуть позже. А сейчас давайте отправимся в клинику и посмотрим, какие у них цены, услуги и какое образование получили их доктора. Ну и, конечно же, сделаем мне процедуру, сегодня мне нужно установить две пломбы. Клиника Summer Dental находится вот на этой улице. Если идти или ехать от 5М Мигроса, то совсем недалеко, вверх по улице, вы увидите магазин ШОК. И прямо над этим магазином расположена клиника Summer Dental. Ну и, конечно же, если вы хотите записаться на прием к врачу, не забывайте о том, что запись... К врачу осуществляется по телефону, и попасть к врачу, конечно же, можно только по предварительной записи. Ну а сейчас давайте пройдем в клинику, посмотрим, какие у них есть услуги, как выглядит сама клиника, ну и, конечно же, какие у них цены, и э, сделаем мне процедуру, которая мне необходима. На входе в клинику, конечно же, необходимо надеть маску, бахилы и всем измеряют температуру, ну и, конечно же, везде стоит дезинфектор рук. В этой клинике работает Мария, поэтому при посещении клиники Summer Dental у вас не возникнет никаких вопросов с переводом на русский язык, но доктора здесь говорят на английском и на турецком языках. Сейчас я вас познакомлю с Марией, и она расскажет нам о клинике, ценах, услугах, ну и, конечно же, проведет экскурсию. пожалуйста что есть в вашей клинике сколько докторов какие кабинеты я знаю что у вас есть также детская комната Добрый день, здравствуйте. Я сейчас вам расскажу, проведу экскурсию по нашей замечательной клинике Summer Dental. Итак, у нас в штате постоянно постоянной основе два врача – Ибрагим Туркер и Синан Бюджель. Это два доктора. Один доктор общей стоматологии – это Ибрагим Бей, который занимается эстетической стоматологией, протезированием. А Синан Бей – он доктор профильный, узконаправленный, назовем это так. Он имплантолог, парадонтолог. Так что все проблемы с дёстами, имплантами мы решили здесь, в нашей клинике. Часто пациенты у нас спрашивают по поводу образования наших докторов. Вот это вот стена, на которой все сертификаты, все дипломы и все лицензии, которые имеют наши врачи. Врачи получили диплом самого лучшего медицинского университета в Турции, в городе Анкаре. И дополнительно проходят каждый год дополнительные курсы, семинары посещают, получают дополнительное образование. Мы работаем и с токсинами и мы работаем с специальным лазером для формирования новой формы десен. Это все у нас засертифицировано, скажем так, и все дипломы и лицензии имеются на это. Как я вам говорила, в клинике работают несколько врачей. Вот сейчас как раз один из рабочих процессов. Я могу вам немножко показать, подсмотреть. Merhaba, ben diş hekimi Sinan Yücel, 1986 Malatya'da doğumluyum. Üniversite eğitimi Ankara'da Hacettepe Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesinde aldım. 2010 yılında Hacettepe Üniversitesi'nden mezun olduktan sonra 2011 yılında uzmanlık eğitimi Konya Selçuk Üniversitesi, Periyodontoloji ya da başka bir deyişle diş eti hastalıkları ve cerrahisi ana bilim dalında yapmaya başladım. 2015 yılında uzmanlık eğitimi tamamladıktan sonra Alanya'ya Summer Dental Diş Kliniğine çalışmaya başladım. Burada iş arkadaşım, aynı zamanda üniversite yıllarında sınıf arkadaşım olan İbrahim Türker'le beraber yaklaşık beş yıldır hizmet vermekteyiz. Kendim özelinde bahsedecek olursak e, kliniğimiz bünyesinde bütün basit ya da ileri yumuşak doku ve kemik dokusuna ait sert doku cerrahilerine eksiklik şekilde yapmaktayız. Ayrıyeten implant cerrahileri, Сейчас я вас познакомлю с нашим первым кабинетом. Мы называем его детским. Сейчас вы поймете почему. Потому что именно этот кабинет соединен с детской комнатой, где детишки могут перед началом лечения поиграть, отвлечься. И будьте уверены, что с ними будет все в порядке. Дальше, когда ребенок уже расслабился, мы его пересаживаем в кресло. И здесь уже доктор начинает общаться с ребенком по его вопросу, связанному с проблемой зубов. Еще один кабинет, который я вам сейчас представлю. В нем работает доктор Ибрагим Кокер. И именно здесь у нас проходит лечение зубов, в том числе установка пломбов, протезирование, доктор берет слепки, если нужно, мы делаем коронки, виниры, все это в этом кабинете. В этом кабинете, как я вам говорила, здесь рентген. Очень удобно, например, когда сделали снимок уже, перед пациентом на экран выводится вся информация, то есть фотография его всех зубов. И находясь в кресле, пациент может видеть где какая проблема, доктор по каждому зубу объясняет, где какой нюанс есть и как его пролечить. 10 bu Tabii, e, okul içim, uzun şehir yaşadım, ama Evet, 2011 yılında mezun oldum, neredeyse Son sene olacak. Ee, Ankara'da çalıştım, İzmir'de çalıştım bir süre ve uzun yıllardır da Alanya'da çalışıyorum. 2015'te klinimizi açtık, ee, aşağı 5 yıldır e, Summer Dental'da hizmet veriyoruz. <gülüyor> клинику. Сначала вы заполняете вот такую форму для пациента, где вы пишете свое имя, фамилию, дату рождения и паспортные данные. И далее... Мы идем на рентген, где мне сделают снимок, и э, этот снимок будет виден в кабинете врача, врач уже посмотрит какие у меня проблемы, у меня сейчас две проблемы, нужно поменять э, две пломбы, но я так думаю, а когда врач посмотрит, он уже скажет конкретно, что э, случилось с моими зубами, поэтому я сейчас заполняю форму и мое лечение начнется. В нашей клинике есть панорамный рентген. Изображение 2D, как оно называется, оно необходимо в том случае, если, например, у людей сильно болит зуб, и нужно понять состояние корней, как себя ведет зуб. Для этого специально мы делаем панорамный рентген, и далее на экране перед пациентом выводится полностью вся картинка. Сейчас мне будут делать рентген вот на этом аппарате, и когда пациенты приходят, рентген делают всем пациентам. Это самое первое, что делают uh, в зубной клинике. Существует несколько вопросов. Есть какие-то проблемы с болезнью? Калипосты, диабет, тансион? Существует ли вы всегда используете? Нет. Есть аллергия? Хорошо, я тоже некоторые вещи в фильме. Я вам о вы не Коже, мама, че? Коже, мама, коже, мама, коже, мама, коже, мама. Дорогие бей, за этот висхайлинг инстантов, как ниши не зафиксируются. Ама, я не шиплю. Кто си загистаешь имбан я не шиплю. Вэт, в Kesinlikle yanlış. Siz gösterebilir misiniz nasıl Tabii. yapmamız gerekiyor? Şimdi e, öncelikle belki reklamlarda gördüğünüz gibi diş macununu kocaman bir parça sürüyorsunuz hı hı. fırçanıza. Öyle yapmıyoruz. Küçük bir parça, nohut kadar, leblebi kadar küçük bir parça sürüyoruz. Hı hı. Ve e, kılların içine fırçalamaya başlamadan önce ittiriyoruz. Dilimizle ittirebiliriz, parmağınızı temizle parmağınızla ittirebilirsiniz. Ve ıslatmadan başlıyoruz ıslatmadan Evet. Bu, bu, bu, bu çok önemli. Evet, insanlar biraz şaşırıyorlar bunu Aha. söylediğimde. E, çünkü ıslatırsak çok çabuk köpürecektir ağzımız. Aha. Köpük dolacak ve fırçalamayı çabucak bitirmek zorunda kalacağız. E, ama kuru başlarsak yavaş yavaş köpürecektir ve e, fırçalamanın sonuna kadar daha konforlu bir şekilde Aha. devam edebiliriz. E, fırçalamaya başlarken önce çiğneyici yüzeylerden başlıyoruz. Hı hı. İlk başta insanlar hep alırlar böyle böyle, hı hı. ön taraflardan başlarlar. Genelde arkalar ihmal edilir. Ama biz öyle yapmıyoruz. Çiğneyici yüzeylerden şöyle şu şekilde iyice fırçalayarak en arkaya kadar, arkadaki dişlere kadar her biri önce bir bitiriyoruz. Bu şekilde e, yaparak diş macunun içindeki aşındırıcı partikülleri burada biraz yumuşatmış oluyoruz. Hı hı. Çünkü direkt buradan başlarsak e, o sert partiküllerle dişimizin ön yüzeyini uzun mavide çizebiliriz. Dolayısıyla önce buradan başlıyoruz. Buralar bittikten sonra hafifçe kapatıyoruz ağzımızı. Hı hı. Şimdi göstereceğim teknik biraz zor. Başta uygulaması ama insan her şeye alışır. Buna hı hı. da bir haftada on günde alışır hastalarımız. Hı hı. Fırçanın kıllarını şu şekilde göstereyim. 45 hı hı. derece açıyla dişetine yaslıyoruz ve şu hareketi yapıyoruz. Şöyle, yani bunu yaptığımızda sadece yer değiştiriyoruz. Diş e, üzerinde biriken plağın sadece yerini değiştiriyoruz. Buradan hı hı. alıyoruz, buraya, buradan alıyoruz, buraya. Şunu yaptığımızda da tehlikeli bir şey yapıyoruz. Yukarıdan evet. aldığımız plağı diş etiyle dişin arasındaki olağa ittiriyoruz. Aşağıdan aldığımızda yukarıya ittiriyoruz. Hı hı. Biz öyle yapmayacağız. Biz diş etinden alacağız ve hı hı. ağız boşluğuna doğru süpüreceğiz tek hareketle. Burada da geri getirmek yok. Bu şekilde değil. Hep tek hareket. Ve bunu her dişin üzerinde 4-5 defa içimizden sayarak yapacağız. 1-2-3-4-5 Bu şekilde bütün ağzı aynı sistemde fırçaladıktan sonra bütün üst çeneyi iç tarafı da aynı şekilde şöyle yani bu hareket her yerde aynı. Ön tarafa geldiğimizde fırçamız şöyle sığmayabilir. Ağzımıza dik tutuyoruz biraz. Şu şekilde. Altta tam tersi Diş etinden, aşağıdan, yukarıya doğru. Bütün ağzı aynı sistemle fırçaladığımızda temizlenmemiş yer sadece dişlerinizin arası kalıyor. En sonunda buraya da diş ipiyle, bu ara yüzeyleri, çünkü buraya fırça girmez. Мария, расскажи, пожалуйста, какие вашей клинике есть услуги? Мы предоставляем весь спектр стоматологических услуг, a, начиная от зубов, лечение зубов, протезирование, ортодонтическое лечение. У нас в клинике есть детский доктор, у нас в клинике есть ортодонт, у нас есть в клинике имплантолог, пародонтолог, соответственно, все сферы стоматологических услуг мы в общем то a, Покрываем. Сюда также входит постоянная профессиональная гигиеническая чистка, отбеливание профессиональных зубов на специальном оборудовании Филипсом. Это последняя марка, скажем так, последней технологии, технологии последней в отбеливании. Технологии в отбеливании uh -huh. Все верно. И, то есть Любая проблема, связанная со стоматологией, решаема в нашей клинике. Uh -huh. Например, если мы недовольны эстетикой своей, например, улыбкой, uh -huh. мы занимаемся установкой виниров, коронок, как одной-двух, так и, в общем-то, всех зубов то есть без проблем также мы готовы помочь вам исправить прикус это с помощью ортодонтического лечения и вот здесь я хотела бы сказать по поводу того что мы работаем с новым современным направлением как элайнеры то есть многие люди сейчас отказываются от брекетов потому что брекеты их видно они все-таки как никак все равно наносят какой-то вред зубам эмали зубов их видно и они железные во рту в отличие от специальных таких полимерных, из, из, из, поли, медицинского полимерного материала, сделанных кап, которые выносите 22 часа в день, и они справляют вам форму поворот зубов, то есть прикус. Mm -hmm. То есть это современная методика, так скажем, исправления положения зубов. Вы получаете коробочку с элайнерами, и здесь они все пронумерованы. То есть вот элайнер, например, первого, первые две недели, следующий элайнер на следующие две недели. И вот в коробочке будет то количество элайнеров, сколько прописано в вашем лечении. Как выглядят элайнеры? Например, видите, какой неровный порядок зубов? То есть вот первый элайнер, он исправляет прикус, одевается он аналогично, немножко жестко, вот так вот он снимается. То есть из такого, положения зубов, из такого положения зубов можно перейти в итоге к ровному положению. Возможно, такое лечение может занять от 8 до 10 до 12 месяцев, но результат можно заметить. Да? Либо зубы были вот такие, стали вот такие. То есть это альтернатива брекет-системе. Цена примерно одинаковая, что атлантическое лечение с брекет-системой, что с элайнерами. Ну, то есть э, люди предпочитают, современные люди, вот предпочтение дует и, и производство этих элайнеров это турецкая производство. Да. За счет этого невысокая цена uh -huh. и очень быстрые сроки изготовления и момент когда мы вам передаем полностью эту коробку с этими лайнерами рассчитаны например на 7-10 месяцев лечения то есть очень удобно в течение двух недель вы уже получаете на руки все капы которые вы будете использовать в ближайшие месяцы в нашей клинике мы комплексно подходим к решению проблем с зубами то есть если вы пришли с лечением одного кариеса доктор вам обязательно на основании снимков на основании осмотра расскажет общую где мы говорим general situation общую ситуацию с вашими зубами то есть возможно вы все всю жизнь думали, что у вас это кариес, а это на самом деле не кариес, а скол от зубов mm -hmm. на зубах, от того, что вы ночью очень сильно сжимаете mm -hmm. mm -hmm. зубы. Mm -hmm. а, так вот, с помощью ботулотоксина, или как его mm -hmm. называют, ботокс, mm -hmm. б, да, mm -hmm. в, в народе, можно остановить вот, вот это сильное сжатие. Ботокс проводится обязательно с врачом, да? то есть врач устанавливает в определенные места жевательные мышцы, тем самым mm -hmm. расслабляя их. То есть, периодичность, с которой вы должны будете этот ботокс делать в жевательные мышцы так, 6 месяцев. Угу. То есть за счет этого вы сохраняете и зубы избавляетесь ночью от э, сильного сжатия. Потому что по утрам ноги просыпаются с головной болью и ощущением, что челюсти все. Ну, да, э, челюсть содят, не понимаешь, почему да, ее содит, да, да, я я И еще одна процедура, про которую я у вас узнала, это процедура э, коррекции улыбки тоже за счет коррекции улыбок. Совершенно верно. Здесь на самом деле две процедуры, с помощью которых мы можем помочь людям. Uh -huh. Одно не идеальная улыбка. Во-первых, я вам сразу скажу, что доктор у нас эстетик, поэтому он очень... Он, он видит, как именно должна правильно выглядеть вот ваша улыбка в соотношении с формой зубов, с соотношением вашей формы лица. Uh -huh. И специально для этого проводятся две процедуры. Первое это гингвеэктомия. Это подрезание арки десны, когда например, если это небольшие невысокие короткие зубки, их можно увеличить с помощью подрезания десневой арки. За счет этого открывается зуб больше и при улыбке мы видим, но ну, визуально как-то визуально выдачается улыбка, uh -huh. и одновременно мы можем избавиться помощью опять же у голубого токсина вас от десневой улыбки или как ее иногда в народе называют, лошадиная улыбка, uh -huh. то есть опустить нижнюю губу, что при улыбке то есть иногда нет uh, uh, губа очень сильно поднимается из-за того, что мышца ее подтягивает, uh -huh. то есть расслабляя мышцу мы убираем uh -huh. эту проблему. И правильно, если за и или не ve neden önemli? Çünkü e, dişlerimiz sadece ön ve arka yüzeylerden oluşmuyor. Dişlerimizin bir de ara yüzeyleri var şu şekilde. Buralara Hı -hı. da yiyecek artıkları giriyor. Yani Hı -hı. sadece buralarda birikmiyor yiyecek artıkları. Hatta en çok burada birikiyor. Hı -hı. Bizim buraları fırçayla temizleyememiz, temizlememiz mümkün değil Hı -hı. buraları. Biz de diş ipi kullanacağız o araları temizlemek için. Zaten Hı -hı. en çok çürük genelde dişlerin arasında Hı -hı. oluşur görmediğimiz, temizleyemediğimiz için Hı -hı. biz de o bölgeleri iple temizleyeceğiz. Ama kürdan e, hem şu aradaki diş etine, şu üçgene zarar verir Hı -hı. hem de kırılma riski var kürdanın, e, Hı -hı. plastik kürdanlar da var ama anlamsız e, genelde insanlar tahta kürdanlarla böyle karıştırmaya çalışırlar dişlerini. Hı -hı. Bu kırılır burada ve ciddi diş eti yaralanmalarına sebep olabilir. Onun yerine arayüz fırçaları var. Şekilde, diş ya da arayüz fırçası. Eğer açıklık varsa dişlerin arasında rahatsız bir açıklık. Kıl fırçalar var. Onlarla ö, dişlerin arasını güvenli bir şekilde temizleyebiliriz. Kürtanı kesinlikle tavsiye etmiyoruz. Noi, konesnese, Maria, всех должны понимac, что невозможно Рассказать вам все цены на все услуги и тем более на индивидуальные какие-то вещи, mm -hmm. на индивидуальное лечение. Но есть стандартные цены, mm -hmm. да? mm -hmm. такие как э, пломба, э, лечение, например, канала, чистка, отбеливание и так далее. Удаление, Поэтому, например. Да, удаление. Поэтому какие у вас mm -hmm. цены в клинике на mm -hmm. вот эти вот стандартные, mm -hmm. скажем так, элементарные простые Хорошо. процедуры? Смотрите, удаление у нас стоит 200 лир, да? Это стандартное удаление при условии, mm -hmm. что это зуб уже э, на поверхности находится, потому что э, если это какое-то удаление с осложнением, например, из зуб мудрости, да. который находится под десной, это уже операционное удаление, mm -hmm. это уже другая стадия, это другая цена, то есть это уже работает с этим хирургом. То есть тут уже смотрим, насколько будет сложная операция, да? Если мы говорим с вами про обычную стандартную пломбу, то в цену пломбы, она стоит у нас 250 лир, сюда входит анестезия, лечение неглубокого кариеса и установка световой пломбы с, э, с пломбами мы работаем исключительно с импортными материалами, Поэтому вот цена mm -hmm. э, получается за полностью одну комбу 250 лир. Также у вас есть такая услуга, как mm -hmm. э, онлайн-план э, лечения. Да? То есть, если человек, например, приедет на какой-то короткий период, mm -hmm. вы можете заранее mm -hmm. просмотреть все, все его снимки, mm -hmm. и когда он приедет, уже конкретно э, не просто просчитать, mm -hmm. а сразу начать лечение. Как работает эта система? Mm -hmm. Она актуальна, особенно вот, когда люди не живут в Турции, а приезжают вот или да. на короткое время совершенно верно да то есть мы упрощаем скажем так момент во первых знакомства заранее мы знакомимся с нашими пациентами заранее пациенты присылают нам рентген mm -hmm. актуальный рентген по ситуации и доктор уже на основании того что мы имеем примерно составляет план то есть он ориентирует по срокам потому что например установка имплантов занимает определенный срок если просто mm -hmm. это чистка или там пломбы или эстетика там коронки виниры это другой срок то есть человек еще до момента приезда уже примерно ориентируется по времени, сколько он должен будет провести в клинике, а также по цене. По цене, какое лечение. Какое будет? лечение, да. И, то есть аналогичное лечение мы можем предоставить, например, в виде фотографии или какой-то информации. То есть, mm -hmm. Это упро упро упрощает, скажем так, наше знакомство. Да, поэтому, друзья, не забывайте, что все контакты клиники СамРД находятся в описании к этому видео. И если у вас есть какие-то вопросы, вы можете обратиться к Марии напрямую по WhatsApp. И Мария подскажет вам и цены, и услуги, и как можно разработать план лечения, что для него нужно для вот этого для вот этого вот как раз онлайн плана mm -hmm. лечения. Поэтому обязательно записывайте контакты Марии в свой.. Телефон и если будут какие-то вопросы обращайтесь. Всегда добро пожаловать. И они диспюр часы в дисшмальджину насылся человек. Потому что сейчас уже в магазине, я конечно что что Eğer biraz manipülasyonunuz güçlüyse, yani normal bir şekilde fırçalayabiliyorsanız manuel her zaman elektrikli fırçadan daha iyi fırçalar. Ama <gülüyor> elektrikli böyle yuvarlak şey olur. Evet, elektrikli ile genelde diş, diş etlerinizden uzak kal, kalırsınız. Yani diş etlerinizden korkarsınız diş etlerinize dokunmayı, Hı -hı. orayı fırçalayamazsınız. Hı -hı. Sadece dişlerinizin üzerini fırçalarsınız. Tamam, güzel fırçalıyor dişlerin üzerine. Hı -hı. Ama diş etleri kalıyor bir fırçalanmadan. Sonra Hı -hı. buraya genelde diş eti rahatsızlığıyla gelen hastalarda bakıyoruz. Dişleri çok güzel, hiç Hı -hı. üzerine iyice kartı yok. Ama diş etleri hasta. Hı -hı. Çünkü hiç oralara dokunulmamış, hiç oralar uyarılmamış, Hı -hı. masaj yapılmamış. Zaten elektrikli fırçanın böyle bir e, elektrikli fırçayla bunu yapmanın bir imkanı yok, acıtır diş etlerinizi biraz. O yüzden yumuşak kıllı manuel fırçaları öneriyoruz. Bu az önce anlattığım teknikle bütün ağızlı fırçalarınızda elektrikli fırçaya ihtiyacımız kalmayacaktır. Diş macunu ve diş fırçası seçiminde de şu önemli, sert fırçaları tavsiye etmiyoruz. Mümkün olduğu kadar çok sayıda kılı olan, yani şurada çok fazla kıl olan ve yumuşak kıllı, küçük başlı diş fırçalarını tavsiye ediyoruz. Küçük başlı. Evet biraz Aha. küçük başlı çünkü daha kolay girer boşluklara Aha. ağızdaki Aha. fırçalaması daha kolay olur. Hani belki görürsünüz reklamlarda şöyle işte plastikli şunun böyle çok güzel Aha. gözüken fırçalar Hiç vardır ama bence gerek yok Aha. Aha. daha böyle sade yumuşak ve çok kıllı fırçalar her zaman işimizi görür. Macunda çok özel bir macuna ihtiyacımız yok. Fırçalamanın e, küçük bir kısmını oluşturuyor. Hı -hı. E, önemli olan mekanik temizlik, mekanik. yani macunun Hı -hı. mucize yaratan bir etkisi yok. Ağzımızı Hı -hı. ferahlatıyor, kayganlaştırıyor fırçalarken fırçalamayı daha kolay hale getiriyor. Hı -hı. Yalnız e, uzak durmalarını hastalarımızın tavsiye ettiğim bir macun türü var. Beyazlatıcı macunlar. Hı -hı. Bunların içindeki partiküller, Hı -hı. sert partiküller, başta beyazlatıyormuş gibi gözüküyor dişlerimizi hı hı. ama uzun vadede sürekli aynı macunla fırçaladıkça dişimizin ön yüzündeki üst tabakasındaki mine dokusu dediğimiz yeri mine tabakasını çiziyor evet. ve hı hı. bir süre sonra altta daha sarı dentin tabakası var hı hı. o açığa çıkmaya başlıyor o daha görünür hale gelmeye başlıyor hı hı. ve Спасибо большое доктору Ибрагиму. И, друзья, пожалуйста, чистите ваши зубы правильно, чтобы они всегда оставались красивыми и здоровыми. И, конечно же, всегда вовремя обращайтесь к специалистам, если у вас возникают какие-то проблемы с зубами. Дорогие друзья, если вы хотите не просто вылечить ваши зубы, но исправить какие-то дефекты вашей улыбки или зубов, Обращайтесь к книги Summer Dental, здесь вам предложат не только хорошие цены, качественное обслуживание, но и, конечно же, самые новейшие технологии, потому что, как вы видели, доктора получили потрясающее профессиональное образование, в Турции у них огромный опыт, ну и, конечно же, здесь используются последние технологии, я сама лечусь в этой клинике и, конечно же, рекомендую вам, а вы знаете, что плохого я вам никогда не порекомендую, поэтому обращайтесь клинику Саммер к Марии. Все контакты этой клиники в описании к этому видео. Конечно же, номер WhatsApp Марии по поводу цен. Она может вас проконсультировать. Ну и, конечно же, по поводу лечения. Поэтому приходите, лечитесь и будьте здоровы. Ну а с вами я сегодня прощаюсь. Всем всего хорошего. Всем пока-пока. Добро пожаловать в Аланию и в Турцию.